Нас, mm -hmm. а и, мы, и без российского и без, сценария. без российского сценария. У нас тут Андрей Ларионов был перед вами. Да, я часто слышала. Что, жалко, за, за, жалко, через кстати, тиждень Россия перейдет в активную фазу наступа. Потому что, ну, как только начнется Олимпиада, так и сразу. Потому что это уникальный исторический шанс, который они пропустить не могут. Вы как думаете? Будет так? Более того, я вам скажу, где будет Сталинград в этой войне России с Украиной. Это будет город Харьков. Но здесь очень все печально. Я вам сейчас назову, вы будете э, ньюсмейкерами, я вам сейчас назову схему взаимоотношений людей, которые, э, эта схема взаимоотношений объяснит, почему господин Добкин и господин Кернес ведут себя так агрессивно, по-хамски, и э, впечатление, что за ними стоит какая-то огромная сила, раз они mm -hmm. позволяют себе так себя вести. Правда? Сложилось? У всех такое впечатление? Ну, и это действительно так. Потому что э, господин Добкин является политическим протеже Медведчука. господина Дмитрия Табачника. И Медведчука. Непосредственно протеже угу. Дмитрия Табачника. Дмитрий Табачник является очень близким другом господина Суркова, угу. который является куратором замглавы администрации президента, администрации президента да. России, куратором. Украинского, Украинского вопроса. И вопроса. Угу. А перед этим он был куратором первый раз Чечни, и Грузии. а потом Абхазии и Южной угу. Осетии. А, и сейчас он куратор Сочинской Олимпиады угу. и Украины. А, господин Сурков очень сильный креативщик. Он творец. Он творит Писатель. красивые и яркие проекты. Поэтому то, что сейчас вытворяют Кернес с, с Добкиным, очень ложится в сценарий mm -hmm. красивых проектов. А, дальше давайте рассматривать. Многие говорят, что первая площадка – это будет Крым. В Крыму есть силы, которые противодействуют России? Ну, конечно, да. Конечно. Это татары. И надо сказать огромное спасибо Леониду Кучме. Когда-то я ему предъявила претензии – когда он начал активно возвращать э, крымских татар в Украину, я ему сказала: Елене что вы делаете? Это же пойдет э, линия раз, э, разлома по Крыму, будет противостояние. И он сказал такую фразу: Единственная сила, которая будет способна противодействовать России в тот момент, когда Россия начнет запирать у Украины Крым, это будут крымские татары. Сейчас мы видим, насколько Кучма был прозорлив. Э, и это действительно так. Берем Донецкий регион. Есть ли там силы, которые будут противостоять российской угу. экспансии? Да, конечно, это донецкий бизнес. Потому что они понимают, что приход России растворит их э, как соляная кислота. Угу. Теперь берем Луганск. Угу. Есть ли там силы, которые будут противостоять российской экспансии? Нет. Нет. Но есть ли в Луганске креатив и энергия, способные сделать Луганск провайдером этой идеи? Не знаю, вы лучше Нет. Но вы знаете какого-то э, из лидеров, или каких-то общественных движения или каких-то групп? Королевская, Ефремов. Да, но они в другой Я лучшего креатива в прошлой кампании просто не могу Они сейчас другими делами заняты. Если говорить о Луганске, там нет сил, которые способны противостоять России, раз. Но там нет энергии и креатива, которые способны разукрасить этот процесс. Берем Хайка. Есть там силы, которые способны политические, потому что Харьков это место, где есть общественная сила, это молодежь, которая не представляет нет, себя. Нет, там очень много студентов, очень много вузов. Молодежь. Уж... Она не представляет себя в российском способе жизни и стиле жизни, но она пока вообще не организована и она слишком, ну пока пассивна, да? Поэтому если мы говорим о том, есть ли там организованные силы, способные противостоять российскому влиянию, российской экспансии, нет. Есть ли энергия? Да. Потому что Харьков недаром был первой столицей Советской России. У меня полстатьи вот это вот перебираете? Серьезно? Я, мы сами об этом да? разговаривали просто. Я просто про энергию и про вот эти э, ну. моменты я никогда и не говорила. Вот сегодня первый раз сказала иностранным одним журналистам. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что я над этим очень серьезно думаю, потому что мы должны всю информацию, которая у нас, у нас есть, сейчас вкладывать в конкретные сценарии, Потому что впервые за 22 года в Украине политика стала реальной. Не осталось политики под столом. Какую роль в Все этом всем вот играет Медведчук? Ну, медведчук. Известную роль. Он родственник практически господина Путина. Он через свой украинский выбор пытается отработать большие деньги и заработать большое влияние. Пока не удается. Он пытается режиссировать процессом. Я исключаю, что Медведчук станет а, сам а, сильной публичной фигурой, у него просто нет харизмы а, публичной. Но то, что он является одним из режиссеров этих процессов, думаю, что да. Но по Медведчуку сейчас конкретной информации, выходящей за рамки того, что мы знаем, вот этих банальных вещей, пока нет. А вот то, что касается активизации э, фондов, спецслужб российских, а в Харькове, безусловная активизация по линии бойцовских клубов, mm -hmm. которые сегодня поставляют тушек, и тушек, эти тушек, да, и то, что мы в, во время событий террора в Киеве обнаружили почерк харьковских бандитов с отрезанием ушей и с, и с полосованием ягодиц, это свидетельствует о том, что правда – Та информация, которую нам дают даже с некоторыми образами людей, что Кернес и Допкин сегодня являются главными поставщиками Двора Его Величества по криминальным авторитетам и криминализированным людям, которые выполняют самые грязные задания по борьбе с активистами Майдана. Это очень похоже на правду. В них там настолько богатую цифру да, там, там создан целый пол спортивных и бойцовских клубов с названием Оплот, угу. где проводятся бои без правил в клетках, где тренируются люди, где платятся за принесенную жертву и так далее. То есть это все очень серьезно. Кроме того, сейчас активнейшим образом они пытаются взаимодействовать mm -hmm. с дагестанскими спортивными клубами, клубами, с чеченскими э, организациями. Это очень опасно. А их же так Маркова а вот это да. носом в Харкове от какой-то перестаньте, пропустил. ну, Танечка, ну, а как? Всех он, Булатова сажают, но те, кто его поймал, их нет. Не, не. Да? Я не это не не не. Нет, нет, ну, арестовывают, но их для этого готовили. Их для этого готовили. И... Добкин несколько раз мог уже не быть губернатором, и его отстаивал табачника, а табачника держит Кремль в Украине. Это известно всем, и здесь не нужно ничего специального придумывать. Это так. Весь этот выгадуя выгадывает Кернес Добкин, или Сурков напрямую? Я не знаю. Я с ними не рисую этих сценариев. То, что это почерк один и тот же, и то, что это ближайшие отношения это факт поэтому здесь так. мы можем только она анализ...